5 копеек чаевых и будут будут бегать за тобой, радоваться. Жень, ну конечно, не буду говорить, ты играешь. Да, да я могу его угостить чужого духа. Вот, ты купил эту штуку, да, все-таки? Но ну, посмотрите, что произошло, но ну, это не. В общем, шли, мы шли по вот этим вот перилкам пришли на какую-то площадку особо ничего так интересного нет здесь но вот просто смотришь вниз ну особо не высоко что здесь сколько 20 метров на mm -hmm. этой площадке ходим смотрим вот такая вот есть рунда сетчатая можно попрыгать и провалиться и вот здесь еще такая вот, ну, вот здесь красиво кстати здесь очень высоко а вот там зеплани еще ходит видите она по кругу прям где-то там через кусты. Деревья у них служат столбами, видите. Держат все эти, все эти конструкции. Китайцы, китайцы все в масках, строго, строго в масках они. Мы, в общем, выехали, ребята, на открытое море. Катаемся вот такой штукенции. Плаваем, смотрим, изучаем, что тут вообще есть. Жара 29 градусов. Пляж Найхар называется. Мы уже все пляжи здесь рядом изучили. Ну, как рядом, в пределах? Ну, сорока, наверное, вот. Равай, Равай, где мы живем. Вот тут всякие стоят судна. Видите, парусные катамараны разные. Интересно, вот вопрос возникает. Кто-то может ответить, они здесь за деньги стоят или нет? То есть они просто якоря кидают и стоят неподалеку от пляжа. Ну, такого хорошего, серьезного, чистого, популярного пляжа. Или можно стоять бесплатно просто и тусить, и... Отдыхать. Что скажете, ребят? Получается, что у тебя дом как бы, но дом на воде. И что, вообще ни за что не платить и отдыхать, кайфовать? скажите -ка, вы все знаете. Ребят, посмотрите, какой кайф, а. Что еще нужно для счастья? Вода, песок. Вот город какой-то, кто -то здесь построил, заморочился. Строитель какой-то. Кайф. Панамку я показывал вам. Вот по нам сегодня, кстати, постригся. Как вам? Видно что-нибудь нет? Найцы меня постригли, стоит 150 гривен этих, а, не гривен, а что тут? Бат. Я 200 дал. Все вами. Они радостные, веселые. Массаж здесь есть, я еще не ходил. Пап ходил, ну часто ходит, я ни разу еще не ходил. Может быть в бане, кстати, в баню, вот, где мы были, там массаж тоже есть, там пап сказал четкий массаж. Может туда скажу. Короче, кайф. Круто. Магием умеем. Ребята лучше, лучше, чем Доминиканы лучше, чем Мексика, вот сюда приезжайте в Доминикане не надо ехать, супер дорого супер дорого, ну как бы если из России лететь, там 300 тысяч 400 тысяч путевок стоит. а оно там вообще не стоит мне кажется здесь дешевле, сколько сюда билет стоит ну не знаю, гляньте сами и вообще кайф, и люди классные и все веселые, и все счастливые, тайцы просто за 5 копеек чаевых будут, будут бегать за тобой радоваться вместе с тобой, настроение тебя поднимать, короче Здесь кайфово. Пляж чистый, видите? Народу не так много, очень мало, кстати, народу. Но это сегодня вот так вот, видите? Какое-то количество хоть существенное более-менее имеется. До этого вообще все, все было чисто. Наверное, просто сейчас, ну, уже январь месяц, начало января. Не знаю, когда вы смотрите этот ролик. Поэтому, наверное, выходные у людей, может быть, билеты подешевели. Кстати, путевки купить сюда нереально, невозможно. Путевок нет в Таиланд оператор не возит отдыхающих. Только самому, только дикарями, что называется. Сам покупаешь билет, сам бронируешь отель. Ну, мне, оно и лучше, мне это больше вид отдыха нравится. Хотя, понятно, например, в ту же Доминикану. Иным способом, и не поедешь. Что-то будешь отдельно снимать как-то. Ну, понятно, я, в принципе, тоже отдельно снимал Доминикана. Но я просто брал, ну, как вы помните, хороший отель, который который идет обычно по путевкам. Из России туда, от, туда много людей приезжало. Папа куда-то в тенек ушел, а я хожу, загораю. Хочу быть черным, черным, черным. Ребята, всем привет, доброе утро, мне время 7 часов утра, мы собрались на экскурсию, но посмотрите, что произошло, но это не критически, но как бы... Вот такая вот история. Видите, насколько ушел берег, насколько сильный был отлив, что вот все эти лодочки остались на намедли. Для них это, конечно, привычно, но я это впервые вижу. До этого я просыпался, помните, там в 6 утра, в 5.30, и такого мы не наблюдали. Сейчас 7 утра, и вот-вот-вот, что мы видим. Ну, сейчас вода, конечно же, придет уже, по-моему, она пришла уже немножко больше, чем было. Мы сейчас решили, знаете, как сделать? Решили не заказывать никакие экскурсии где-то, собственно, мне так и рекомендовали в внешних группах, говорят, зачем тебе нужна экскурсия, ты просто иди проси довезти тебя на этот остров, остров называется Пхи-Пхи или Пи-Пи, как говорят местные, мы сейчас поплывем пойдем на этих лодочках туда и, и там с моим подписчиком и с папой и, собственно, там будем гулять, наслаждаться жизнью какое-то время а потом вечером также как таксистов, короче, их используем просто не мне Будем брать экскурсию, зачем она нужна, короче, на такси, на водном доедем туда, там потом собственно, по крайней мере, такой план, что получится, непонятно. Ты что, на мотоцикле что В общем, начался дождь, чуть-чуть, ребят, с утра. Ну, вроде обещает пройти. Короче, вот наша тачка, вот наша тачка. И мы сейчас пойдем просто через дорогу перейдем, и здесь куча водных таксистов, и у них спросим. Что, ребят, почем, скажите, как, ну, в общем, вы знаете, да, как торговаться. Слушай, вонь какая-то, да? может потому что я здесь стою потому что отлив непонятно такая обстановка, ребят смотрите, я еще такого не видел вообще все обмелело с ума сойти в общем мы ищем какие посерьезнее лодки потому что на таких мы не доедем кстати, ребят, я вам покажу позже у них вот эти двигателя или двигатели, которые стоят на носу это двигатели от автомобилей, как я понимаю. То есть там реально какой-то маленький двигатель, они его переделали и поставили туда, соответственно, впереди винт. И вот таким образом они его там крутят, поворачивает автомобиль. И, соответственно, он... Каким образом скорость набирает? Он этот винт не опускает в воду, поскольку там 4 метра, наверное, вот эта труба, на которой стоит винт. А он ее просто касается чуть воды. И вот таким образом приводится в движение вот это вот судно. И на самом деле довольно быстро довольно, довольно быстро они ходят. Здесь тоже много было суден всяких, посуден. Сейчас вообще нет никого. Куда они все... А, вон они дали дальше туда. Ну короче, мы сейчас пойдем, обязательно что-то найдем, ребят. Обязательно найдем. Вот, ты купил эту штуку, да, все-таки? Да. да. Получается, это у тебя вот ты носовый, отдыхаешь. А это вот заменные коллапаны замена еще вот понюхай ментол ух ты и они его вдыхают в нос да чтобы а у тебя часть? что Оп, смотри. О. кайф ну, попробуй кайф ну то прям день по-другому начинается ух ты реально по-другому что, что ты думал раньше. О, хорошо. Раньше нет, Реально, ребят, посмотрите, время 8 утра, а они все спят еще. То есть вообще никого нет. Короче, Максим, представляете, прилетел из Нью-Йорка. Получается, мы летели одним самолетом, только в разные дни. Да? То есть один и тот же рейс, он ходит, наверное, каждый день, летает. И Максим летел из Нью-Йорка, и я тоже из Нью-Йорка вылетал тогда, помните? Ну просто, он один дел пораньше, и он путешествовал еще в Бангкок и Патаи был. А я там не был, я наверное, на следующий раз его оставлю, потому что Максим говорит, надо, надо, рекомендую. Короче, вода потихонечку приходит, а вон там куча лодок. А эти Sony, они сейчас попозже встанут, и мы будем уже идти обратно, они будут предлагать. Поехали, поехали, пхи-пхи, туда-сюда, куда хочешь. А сейчас пока они спят, ну ладно. Кто поздно рано стоит, тому что-то там подает, да, они поздно встают, поэтому ничего им никто не подаст. Подадим другим, тем, кто не спит, он тем. А еще, кстати, ребят, вот эти 7-11, здесь их много очень на Пхукете и вообще в Таиланде, они вообще многофункциональные, МФЦ такие, знаете, там все, что хочешь, там можно и покушать найти, и к чаю что-то купить, и, я не знаю, зубную пасту, вообще все, что хочешь, реально поесть там можно нормально и недорого, и плюс они работают многие круглосуточно, то есть можно ночью заехать, поесть, я так делал. Вот смотрите, опять домик, домик для какого-то бога. Они, кстати, сами определяют, какой здесь бог будет и чем он будет питаться. Представляете? И они эти домики должны построить до того момента, пока они начали строить кафе, рестораны, либо дома. Сначала домик для вот этого бога, а потом уже они строят дом, там ресторан. И этого бога они должны задобрить каждый день, ему что-то приносить. С утра кто-то, например, они сами определяют, как сказал Максим, а Максиму рассказывал... Э, гид, гид, да? Ты где брал? В Паттайе или где гиды брал? В Бангоке? Гид, в Бангоке, гид, да. Я он тебе рассказывал, да, что эти боги, вот эти вот, кого они подкармливают... Ду ду духи, да, духи, духи, не боги. Вот эти духи, а, а собственник сам определяет, да, чем он будет питаться. А, типа, что он любит, да, алкоголь, постушит, попить, поесть. Да, то есть дух алкаш может быть, реально ему пивасика каждый день притаскивает, да? Ну... Но... Дух может быть, обжора ему пирожки с картошкой. Сладкоежка, дух, да. можно, тортики ему да, каждый день Да, у них тут много, мы вам сейчас все эти домики покажем И покажем относительно того, что у него будет там из-за еда Какой он, сладкоежка, алкаш или бузатер Смотрите, мотоциклетки такие Что-то они там с яйцами мутят А вот смотри, у, ни... а смотри, у них есть еще как это, как пельмени это Видишь? Да, Папе надо взять, он живет да. пельмени, Ну, давайте попробуй ну посмотрим. Сколько? Что за приз для этого? Что за приз? Не, хамач, хамач. Спайсовый. -а -а. Да. Ну если что-то понятно, давай, держи. Все, сейчас получится. А, а давай. Туда... О, давай ты сейчас ешь. Давай, давай, давай. Если ты угощаешь, давай. Мне только шесть. А это не вчерашний? Он либо вытер, я не хочу. Это вчерашний? Короче, с чикиным вот такую штуку взяли. Сейчас попробуем. Спасибо. Спасибо. Это уже такое плейт, понял? Ты вот берешь его. А и мясо и есть и... там? Вот курочка есть тебе. Вот О, где. давай такую возьмем, может. И ты уже все, то уже кушал племени. Цветы свежак, да? Ну, видишь, окей. Ну, это не настоящее. Ну, вот они водичку уже поставили, потому что мы попили. Да. Вот эти благовония должны быть здесь рядышки, мы можем брать и сами ставить. То есть не своему духу можно даже подносить. Нет, они типа бесплатные ставят. Им... Нет, а я могу его угостить чужого духа. Да, конечно. Ну ты какая-то у нее, видишь, ничего непонятно кто, но тут их много разных. А вот сверх-то как длин сюда идет, что-то чувство. Во, там подсветка есть у нее, видишь? А, да. Там, ночной. да лампочка, ну, что ж. Он ночной может, ну, он днем может. Ты... Видишь? У них обычно чисто очень. Короче, ребят, мы сейчас приехали на Чалонг, -Ло... Ча да, Пирс? называется. Здесь вроде как поактивнее все происходит. Видите, сколько здесь стоят застрявших на суше лодок и чувака кого-то нашли. Спрашиваем у него, что он сказал? Я так и не понял толку. Да он говорит, сейчас людей нету и поэтому только маленькие лодочки едут, большие не ездят. Типа большие не ездят, людей вроде бы нету. И он говорит, маленькую можно типа заказать, private на три человека, но это будет 14 тысяч. Он сказал, да, да, да. типа, баксов. типа 500 баксов вроде. По идее нам бы, знаешь, как можно? А на... Может, По идее, да, нам бы найти можно было бы еще там. Пятерых, еще троих и можно вот такую маленькую уже снять пускай даже за 500 баксов на целый день они будут тебя катать 12? Ah, 12. Ah, okay. но он уже 12 тысяч сказал да пойдем дальше 114 тысяч сказал Короче, ребят, тема такая. Мы побродили по нашему пирсу. Побродили по челонгу, откуда все отходят. Они вообще супер. А, у нас тачка там. Они вообще супер какие-то ленивые. Мы все. No, ладно. Короче, они вообще супер какие-то ленивые, то есть мы там к ним подходим. Они сидят на стульчиках, вот так смотрят вдаль, на или что, кайфуй. Мы говорим, а че, поехали на пипи? -пи? А че, где, куда, зачем, почему, какие-то цены заряжая, специально, видимо, чтобы не соглашались. Сюда приезжаем, а у этих дороже даже, чем у русских, прикиньте. То есть русские что, не обманывают, что ли, или что? Непонятно. У русских 1700 бат в рублях это вот столько за целый день тебя там кормят, а мы хотели, ну, не хотели вот это кормить нас не надо кормить, нас надо просто как на такси доставить сюда и обратно мы вечером тоже сами приедем на таком же такси, типа за тысячу, знаете? ну или за полторы, но мы не хотим привязываться просто, не хотим быть группой, хотим сами, сами гулять по этому острову, там наслаждаться и уехать на последнем таком такси а здесь они как-то себя странно ведут типа иди, бери тикет а тикет тоже уже все включено, мы говорим, нам не надо все включено, нам надо просто такси уважание едут, большие, маленькие лодки нас с собой возьмите, мы вам кэшем дадим блин, никто по английски не говорит все супер сложно. ну короче, получается, что завтра ну просто позвоним, и за 1700 он увезет нас, а сегодня поедем на пляж сейчас куда-нибудь, правильно, что думаешь? я все слышу, что говорю, конечно. Согласен? Я Я говорю, фигня какая-то странная. Нету таксистов просто, которые нам нужны. Просто тупо таксист, который нас добросит. Водный, правильно? Да, тут видишь, у них все организовано. Все типа как организовано, но и нифига не организовано. Короче, ладно, что. Ты сказал бабки дай? Да? Я мы А. Мы, короче, не поехали, за парковку оплатили, а Максим подошел и смеется и говорит, отдай деньги. Вон, ребят, смотрите, домик для духов. Какой он красивый, большой. И здесь тоже, смотрите, кайф, правда? Вон они там, новогодние духи сидят. Покормили их сегодня, интересно? Наверное, покормили. И мы пришли кормиться тоже. Ребята, получается, вот за этой горой мы живем. Равай наш район. И вот через эту гору едешь, едешь, едешь по дороге, приезжаешь Вот на такой view point, это называется, что ли вот этот пляжик около нас Маленький, здесь мы еще не были, сейчас ездим Там везде на тех пляжах мы уже Тоже бывали Нет особого, знаете, там какого-то Смысла брать в конкретном районе себе жилье, когда вы поедете Потому что, ну, вот они все-все-все по пути В любом случае, вы будете брать какой то мопед или автомобиль, да? Поэтому вы все это дело объездите Просто ищите, где по кайфу Где вам больше понравится дом, ваша вилла или квартира, апартмента, неважно что Вот где вам больше понравится, там и берите Потому что, потому что на, мопеде, на мопеде вы все равно будете объезжать все Потому что хочется посмотреть все, правда? На одном месте вы сидеть не будете Ветряк, пожалуйста, стоит тоже такая местная достопримечательность, люди фотографируют с ним. Но нас с вами, ребята, не удивишь, потому что что? Потому что в России червяки вылазят, убивают червяков и все такое. Они так присутствуют что червяки вылезают из земли. Ну, нам президент сказал, что эта штука, она очень опасная, и червяки умирают. Поэтому заботимся о червяках, и такие штуки в России не устанавливаем. Это вот где-нибудь там, в Америке. Окей еще, ладно. Там президента меняется, и понимаете, никакой стабильности абсолютно нет. Новый президент, новые правила, новые какие-то устои, новые законы понимают. А в России стабильность. 20 лет, все. Сказали, червяков не убиваем, червяки должны жить. Все, значит, они живут, и никто не вправе их вообще тревожить и как-то их покой нарушать. Смотрите, с горы спустились буквально пару минут по тропиночки. Все, и мы уже на этом пляже. Такой скромный, небольшой пляжик. Но особо что нужно. Знаете что нужно на самом деле? Нужно, чтобы были какие-то деревья хоть где-то тенечек поймать, потому что сейчас солнце если выйдет, сегодня просто пасмурно с утра и дождик был, то будет просто невозможно. Ты выходишь из воды и уже опять горячий, снова хочется охладиться. Но здесь мы еще не были, несмотря на то, что это прямо рядом с домом. Люди в масках, в ласках, видимо есть на что посмотреть. В общем, ребята, накупались, нормально так, время как раз 2.30, солнце самое опасное, действительно, выходишь прям буквально 5 минут, и ты опять обсох, опять нужно идти, опять нужно купаться, смотрите, какой кайф. Здесь мы, по-моему, еще не ездили, да, или ездили? Не, ездили? не Не, катались, да. Но на самом деле, ребята, без тачки или без мотоцикла здесь никуда. Можно и моцик, в принципе, но нам удобнее, конечно, на машине, мы вдвоем не будем же на моцике, но на машине любом, мне кажется, удобнее просто. Кто-то жутко кайфует от, от моциков, я не такой, конечно, тоже мог бы покататься, но у меня нет такого прям наслаждения, удовольствия. А, видите, они тоже -то собираются по Короче, они какие-то ленивые ребята, знаете, тайцы, ну и все, кто здесь работает. Все начинают работать, я не знаю, в 10, в 11, в 12 кафе некоторые начинают работать. Как завтракать, вообще непонятно. А эти уже, видите, что-то собирается время 2 часа, она там что-то уже перебирает. Он вот тут закрыт вообще. Ладно, сейчас найдем, где здесь очки валялись. Вот очечи всякие разные, сейчас, если найду нормальный, достойный вариант Достойный вариант? По-моему, не очень достойный Ищем другой Как вам очки, ребят? Ну, такие, конечно Так себе, знаете, как у мотоциклиста какого-то, но просто на мое лицо чуть больше ничего не подходит Какие-то все узкие, еще телефон Айфон все новый, 13 взял подводный, с подводной съемкой. Буду вам снимать рыбу. А еще знаете, что взял? Сейчас покажу. Мне Димка из Сакраменто, мой товарищ, попросил купить. Я ему купил пасты, пасты для отбеливания зубов. Говорят, что их нельзя использовать часто, но она сказала, типа, через день пользуюсь своей пастой, потом вот этой, своей вот этой. Но я еще почитаю в интернете, я не уверен, что так можно. Кто-то мне говорил, что раз в неделю ей можно. И она отбеливает зубы, какая-то травяная супер четкая паста. Еще я взял вот такие вот штучки, пару штук взял, он потом еще другой бренд найду, еще куплю. Ими очень многие люди пользуются, тайцы, а там ну какие-то работники китайские, еще кто-то в кафе, в ресторанах, я часто вижу, они чик точнее даже не пшик, пшик ты ее подносишь и вдыхаешь, одно на здоровье, второе, и она какая-то там, ну, супер тоже лечебная, а вот насморк, вот всего-всего, ну, так, чтобы, видимо, не сушился нос. Такие вот штучки местные, знаете, примечаю и покупаю себе, чтобы тоже... А еще, ребят, знаете, здесь тачки какие-то они все нестандартные, то есть маленькие, реально маленькие, не такие, как везде, не такие, как у всех. Даже вот наши маленькие, они какие-то нифига не мощные, маломощные. Там двигатель один, там что-то такое, один и два, там что-то такое. Короче, вот распаковку делаем, давайте пробуем, в принципе, что-то что тянуть, да, с этим делом. Вот так, раз, вот видите, здесь такие кружочки, чтобы воздух выходил, и так... О, как вкусно! Все нормально на, пробуй. вообще освежает освежает как я не знаю как будто что как будто какую то супер мятную жвачку попробовал супер мятную или даже типа холст знаете по пососал холст сосательную и прям вообще супер-супер ребят блин очки конечно вообще супер-супер китай какие-то я это у меня как я как будто ночью еду вообще все темно хорошо хоть расстояние не увеличить или не уменьшает до да машины а там сейчас ехал бы Вон, видите, как они едут? И вообще пофигу, как ехать. Просто такой маленький ларёч. Ой, ребята здесь мороженку взяли. Вот такие всякие тортики. Но они, честно говоря, не аппетитно совсем выглядят. И они здесь невкусные. Я, я пробовал уже в одном месте. Ну, сейчас, конечно, еще попробую, наверное, вот тот. Но пока вкусных не нашел. Прямо около нашего дома. А через дорогу, вот, пожалуйста, море. Классно. И все такие счастливые, все такие веселые, у них народу нет, видно, что мороженого никто не берет, потому что там новые такие эти, но они все счастливые, все веселые, все. много им не надо для счастья, понимаете, не надо им миллионов, сотен, тысяч, есть у них чему получиться, поняли? Короче, мы сейчас с Максом пришли играть в волейбол, Макс, скажи что-нибудь. Пришли играть в волейбол уже легко. Жень, ну, конечно, не буду говорить, ты играешь? Да. Но можно, конечно, чему стремиться, тебе у тебя есть. Есть чему стремиться, Вон, я курсы у нее по ходу возьму. То есть получается, здесь реально народу, прям конкретно, ребят, видите, какое количество людей. И каждый, вот это каждый, каждый человек имеет свою сетку. То есть это, это чья-то личная сетка вы расставляете, мы сейчас расставляли, помогали одному мужичку. Он нас к себе взял, мы чуть поиграли. Нет такого, знаете, чтобы была какая-то общественная сетка. Я в прошлый раз, где-то три дня назад, шел здесь, говорю, о, давайте, чуваки, я с вами. Они говорят, как ты с нами? Как ты с нами? Говорит, это сетка наша вообще-то. Типа, надо у хозяина спрашивать. Ладно, мы пойдем вадимом фруктики. Мы покупались, поиграли. Кайф, блин, не жизнь, а сказка, ребята. Я, я, я не знаю, вот я, знаете, я обычно, обычно я билет обратный не беру в Америку. То есть, ну, вы знаете, я говорю, ну как, как наиграюсь, на, наиграюсь в волейбол, как накатаюсь. И тогда я, собственно, и поеду. В этот раз я что-то, зачем я это сделал, я взял. Я сейчас так супер жалею, потому что Максим не, взял тоже, но он взял, ты типа, флексибл такой. Да? Flexible-то взял, да? Билет, тикет. Да, да, да, да. да, то есть ты можешь поменять, а я поменять не могу, поэтому мне придется ехать. Но я бы, конечно, здесь остался, здесь супер. Вообще в Таиланде. Вообще в Таиланде супер. Поэтому, ребят, наверное, я сюда прилечу, может быть, на свою днюху в марте. Погнали. Ребята, история такая. Сейчас я еду на... в аэропорт Фукета для того, чтобы вылететь на Самуи. Я взял сегодня билеты или что-то за Самуи, заехали в какую-то харчевню по пути просто. Вот какой-то харчевни взяли здесь, типа мясо, а взыск, ты экс где-то взял, смотри. Что ты взял? Флешки дали тебе. И как их есть? Вот это? Бери себе, я тебе поделюсь. Будешь это? Нет. Ешь что-то. Да, Меня папа довез а, Максом, а я поехал на Самуи. Все, ребят, у меня есть уже QR-код, я чекин уже сделал, но, тем не менее она мне сказала на второй этаж. Ладно, что пойдемте, у нас такое дело. На самом деле ехать сюда очень долго, мы где-то ехали час. Кстати, час. час до аэропорта ехать далековато он находится, но ну, лететь всего 50 минут. Представляете, на машине можно было мне поехать туда, но там, по-моему, 5 часов ехать, потом еще на пароме, что-то, что-то. Я думаю, блин, 50 минут, баксов билет. Ну ладно, в одну сторону, обратно еще не брал, надо взять. Ребят, смотрите, мужской туалет, написано по-русски, по-тайски, по-английски и еще на каком-то языке, на китайском, что ли. Знаете, это особенно, особенно смешно мне вспоминать, как мои друзья когда-то, которые там жили или живут в Саратове, с кем я раньше общался. Я им говорю, ребята, давайте путешествовать, поехали куда-нибудь, когда я только приехал в Америку. Ну, не, не сидите на месте, давайте двигаться. Они говорят, ну куда мы пойдем? Мы не знаем языка английского. И тогда это уже у меня как-то звучало немножко, знаете... А, забавно, а сейчас это вообще, конечно, ну, слушайте, какой английский язык, какой тайский язык, да ты, ну, никогда ты что, тайский будешь учить, чтобы в Таиланд поехать, а, какой-то там, французский будешь учить, чтобы во Франции путешествовать. Ну, нет, конечно, да и более того, английский они здесь сами не знают, ну, и это, и это так, так весело, так забавно, мы вот с Максимом подходим, говорим, нам, пожалуйста, там рис, рис там острый, он говорит, yes, или не острый, он говорит, yes, горячий, есть yes, yes, или холодный, да, ага, окей, окей, то есть они сами нифига ничего не знают, и это, это, это очень забавно, это очень смешно, это весело, ребят. Поэтому давайте путешествовать вместе, пожалуйста, несите дома. Время идет. Вот очередной год уже пролетел, уже 22-й. 22-й год, ребята. И вот сейчас как раз совершенно правильный такой вопрос, над которым я каждый раз задумываюсь, когда Дуть задает в конце интервью. Сколько тебе было в 99-м, сколько тебе будет в 36-м, да? И думаешь, блин, черт возьми, как время быстро летит. Я думал, что мне... 27 лет, представляете, а мне оказывается 28 лет, а в этом году мне оказывается 29, то есть от 93 года рождения и получается мне уже 29. Кстати, 29 лет. Офигеть, как время летит. Вы что, и вы сидите на месте? А если вам 35? А если вам 45? Да скорее надо, ребята, скорее. Много очень стран, много людей, много знакомств можно приобрести. Мы вот просто даже без моего YouTube, хотя и он мне приносит очень-очень много вас-вас, классных ребят, без моего YouTube я, я знакомлюсь на пляже с людьми, мы продолжаем с ними общаться, поддерживать связь. Но это, блин, это супер интересно, это супер круто, ребята. Поэтому путешествуйте. Никакой, я не знаю, по выходным э, тусовки в Воронеже или поход в баню в Санкт-Петербурге с друзьями по выходным нифига не заменит вам путешествие. И это тоже нужно. Я не говорю, что не надо ходить в баню с друзьями и не пить пиво. Или в Воронеже не ходить в ночной клуб. Тоже нужно. Я бы с удовольствием в Воронеже заходил вместе с вами, ребята. И когда-нибудь, я думаю, в прекрасной и будущем мы это с вами сделаем. Но удовольствие от путешествий Блин, оно вообще, оно, оно тебя просто меняет вообще совершенно. Ты совершенно другим человеком становишься совершенно другим. Вот не тем, кем был. Не тем, кем был. И после следующей поездки ты уже не тот, кто, который был после предыдущей. Поэтому однозначно, ребят, однозначно пытаемся, ищем возможность, путешествуем и и не привязываемся. Не привязываемся к городу. Вот мне часто люди, ну вы, собственно, кто-то из вас, а что ты, когда ты купишь квартиру, а когда ты купишь дом? Ребята, чтобы вы не переживали. Возможность купить дом у меня есть, но этого делать не стоит, потому что таким образом ты будешь приземлен, ты будешь привязываться к одному месту, ты захочешь туда, ну не то, что захочешь, тебе придется это делать, потому что у тебя же там недвижимость ты думаешь, ну я буду больше проводить время здесь, я не хочу проводить больше времени где-то, я хочу проводить время там, где мне просто захочется сейчас вот как сейчас, я взял билет сегодня утром, мне просто захотелось поехать на Самуи или Саона, а Саона, это в Доминикана, да, я там тоже был вместе с вами а вот сейчас мне просто захотелось на Самуи. Я взял дверь и полетел. Вот так мне хочется жить, а не иметь квартиру на Пхукете, сидеть только в ней, потому что ну, я же когда-то оплатил за нее 100 тысяч долларов. Нифига, такая история мне не нравится, и вам я не рекомендую в ней участвовать, в этой истории.